Здравствуйте! Сегодня в студии аналитических обзоров Big Game TV для вас работает Дмитрий Порадовал. Сегодня я предлагаю рассмотреть проект под названием JMT Invest. Это инвестиционная компания, которая придерживается цели – аккумулирования средств частных инвесторов и дальнейшее их размещение на фондовом рынке. Отличительной особенностью политики этого проекта является то, что чем меньше инвестируемая сумма, тем выше риск потерь. То есть играют довольно крупные суммы депозитов, которые гарантируют безопасность инвестиций. Проект начал действовать в ноябре 2012 года. Любой человек может стать участником проекта GMT-Invest, причем на выбор представлены 4 инвестиционных плана, которые отличаются по продолжительности бонусной программы, автоматическим реинвестированием средств. Первый план бессрочный, сумма инвестирования которого составляет от 10 000 долларов с предоставлением ежемесячного каум и доходом в 20% ежемесячно, но нет возможности участия в бонусной программе, минимальным сроком инвестирования является 180 дней. Второй план называется 180 дней. Его особенностью является сумма инвестирования от 2000 до 10 тысяч долларов по 4% прибыли каждую неделю. Минимальный срок инвестирования 180 дней. Третий план базовый имеет название 91 день. Он состоит из трех подструктур, в которых сумма инвестирования от 150 до 10 тысяч долларов с доходом ежедневно 0,5-0,7%. К тому же возможно участие в розыгрыше призов. И четвертый план 91 день легкий. Его условия состоят в сумме инвестирования от 20 до 150 долларов. Под 4% ежедневно. Теперь я попробую связаться с одним из создателей и узнать, как обстоят дела в проекте. Алло, Андрей. Ага. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, аналитический обзор BigGame TV. Задам вам несколько вопросов про ваш проект. Да, вопрос. давайте. Угу. А, да, первый, про... первый вопрос. А кем и когда был создан проект? Проект был создан в ноябре прошлого года двумя российскими предпринимателями, и в него вошел еще один гражданин Америки, США. Угу, понятно. А какую деятельность ведет проект и на какой территории? Проект ведет деятельность в офшорной зоне в государстве Невис. Вот, это официально зарегистрированный проект, официально зарегистрированная офшорная компания. Вот. Проект занимается тем, что объединяет большое количество мелких инвесторов. И уже объединенным капиталом этих людей входит в сырьевой, продовольственный, либо энергетический рынок в Чикаго. Понятно. А какую цель Вы ставили при создании проекта? Ну Цель основная была заработать денег для себя. Угу, ясно. Кто может стать партнером, инвестором проекта? Инвестором и партнером может в принципе, любой же планеты нашей. Единственное, мы очень тщательно относимся сейчас к проверке граждан США. То есть мы их пока не принимаем в проекте. Угу. А с чем связано, можете пояснить? Это связано с тем, что их власти очень скрупулезно проверяют чем занимаются люди, их доходы, и запрещает им участвовать в такого рода проектах. Понятно. Из каких стран инвесторы участвуют уже в вашем проекте? В данный момент большое количество россиян участвует, из Израиля люди, есть инвесторы из Греции, из Украины, из Италии. И сколько сейчас уже инвесторов на данный момент? Сегодня с утра было порядка 730 человек. Угу, понятно. Какие способы привлечения вы используете в онлайне, в офлайне? Мы в основном используем продвижение силами промоутеров. То есть это люди, которые входят в лидерский состав нашей компании. Это люди, которые имеют свои команды, они создают сами чаты проводят вебинары, делают видеоролики, презентации и таким образом продвигают проект. Mm -hmm, понятно. Какие-то препятствия встречаются в развитии проекта у вас? Да, препятствия встречаются. В основном это недоверие людей, которых, которых уже много раз обманули, мошенники. Mm -hmm. В подобного рода проектах или вообще имеется в виду? <связывая> да, в, в подобного рода проектах... В общем-то, все проекты такого рода похожи друг на друга, просто из них где-то процентов являются мошенническими, и только один на процент, наш взгляд, работает реально что-то делает на рынке. Uh -huh. А есть у вас какой-то план по преодолению препятствий, которые возникают? Ну, в основном это разъяснительная, скрупулезная работа с людьми, наверное. Вот, и повышение общей безопасности проекта. То есть проект должен быть очень надежным, безопасным, устойчивым к хакерским атакам. Хищением средств, то есть средства людей должны быть надежно защищены. Угу. Ну понятно, Андрей, на этом у меня вопросы закончились. Пользуясь случаем, может быть, вы какие-то рекомендации дадите действующим потенциальным партнерам вашего проекта? Да, мне бы хотелось, конечно, попросить партнеров проявлять больше активности, не сидеть сложа руки, вот, действовать, создавать свои команды, зарабатывать большие деньги, на рефер... реферальные деньги вот, и активнее строить свой бизнес с нами. Да, спасибо, Андрей. Всего доброго, до свидания. Uh -huh. До свидания. В течение трех месяцев проект активно развивается и стабильно функционирует. Количество посещений за три месяца увеличилось на 90%. В течение месяца уменьшилось на 22%, а за семь дней увеличилось на 40%. Большинство посетителей сайта из Российской Федерации. В социальной сети ВКонтакте этот проект пока не набрал популярности. Существует всего три группы, общей численностью порядка 300 человек. Итак, изучив проект, первым делом нужно отметить тот факт, что в проекте можно выбирать план, который вам наиболее удобен. Из четырех предложенных каждый сможет выбрать подходящий вариант, исходя из своих доходов и желаемой прибыли. За три месяца проект хорошо развился, стал еще популярнее в сети интернет. К тому же четко прописана история проекта, основные правила участия, построен план развития. Есть постоянные и новые участники, которые продвигают проект дальше. В проекте четко описаны цели, которые необходимо достичь. Опираясь на все аргументы, можно утверждать, что проект стоящий и достоин пристального внимания инвесторов. Сегодня в студии аналитических обзоров для вас работал Дмитрий Порадовов. Всего доброго, до свидания.